привет ребята добро пожаловать на канал я не знаю последнее это видео на моем канале или не последнее но во всяком случае я решил с вами этой всей ситуации поделиться на данный момент у меня открыта сделка она приносит мне убыток на 13 тысяч долларов в эту сделку я зашел на 43 тысячи долларов суммарно примерно это почти все деньги которые у меня были и как вы видите тут по сути не так далеко до ликвидации ликвидация это 155 по факту я тут полностью потеряю все свои деньги я выставил лимитки на закрытие, но, как вы понимаете, тут до закрытия ну, совершенно вообще как бы <laughs> непонятно, закроется ли это в плюс, и вообще очень маленький вероятность, что оно вообще закроется в плюс. Давайте немного с предыстории. Я проводил стрим, если кто-то не смотрел предыдущую трансляцию, можете глянуть. Я там ради, так скажем, контента, ради прикола потерял 500 долларов, показал то, что не нужно торговать там без стопов, э, не нужно заходить в ситуации, которые вы там не понимаете. Но по факту я не ожидал, что у меня после этого стрима возьмут какие-либо эмоции. Ну понятно, я закончил стрим, я решил отбить те самые 500 долларов, которые потерял. Думаю, сейчас я быстренько отобью, у меня как бы денег хватает. Спокойно можно отбить. Но не тут-то было, жизнь пошла вообще не тем чередом, который мне нужно. Первую свою сделку вообще по IMX я открывал вот в этом вот месте. Открывал сделку в шорт, вся моя сетка была вот здесь. вот, Но по факту я здесь зафиксировал небольшой плюс. Я не скажу, что я там перекрыл весь свой убыток, но я почти его перекрыл. Потом я открылся повторно еще раз в шорт, но думаю, тут потенциал как бы огромный, можно заходить, тут такой вот был импульс, мало ли там вообще полетела цена вниз, но она не полетела. И, в общем, я такой, когда открываю сделку, я думаю, ну как бы ну невозможно, знаете, открыть сделку там 1 к 15, грубо говоря, и чтобы там цена как-то вверх улетела. В общем, тут я открываю сделку, мне надо было буквально там 1%... Вытянуть с этой сделки Стоп-лосс у меня, понятное дело, не стояло, У меня просто были деньги на балансе И что вы думаете? Я утром проснулся Эта сделка вот просто выросла Это знаете, просто как жизнь идет против тебя Вообще, что бы ты там ни делал Просто жизнь херачит Вообще против тебя Я вообще сочувствую ребятам, которые там потеряли свои квартиры Я вот сейчас смотрю эти всякие новости Тут по факту вот этот вот минус Это вообще полная ерунда по сравнению с тем, что там в других странах происходит, но для меня, поймите, это тоже огромный убыток. Я все свое время, грубо говоря, тут сколько? 6 лет в трейдинге, я так и не научился, блин, контролировать эти голимые эмоции. Поэтому я не знаю, будут ли выходить дальше видеоролики на этом канале. Я изначально как бы делал все возможное. Да, заработал там почти на квартиру. Я хотел эти деньги вот 40 тысяч долларов направить на квартиру, но как вы видите, тут еще одно падение и. Я просто потеряю все, что, грубо говоря, накапливал эти годы. Да, я научился трейдить, да, я научился понимать, да, я понял, как это все работает. Но из-за своей тупости, из-за своей невнимательности, из-за своей жадности я сейчас могу просто потерять все, что у меня тут осталось буквально, я не знаю, 15 тысяч долларов или сколько. Осталось буквально, ребят, мелочь. Что вообще хотел этим видосом сказать... Это вам наглядный пример того, если вы будете в себе слишком самоуверены. Я вот заходил, казалось бы в сделку, 1% надо было забрать, а тут цена просто стреляет на 15%. Но это кажется, ну невозможная штука, вот поймите, ты заходишь в сделку и такой думаешь, ну невозможно взять и выстрелить э, за ночь на 17%, но цена стреляет. Я сегодня в очень плохом настроении, вообще дерьмово себя чувствую, если честно. Я даже не знал, стоит записывать, не стоит этот видеоролик записывать, но решил, пусть останется для памяти, я потом буду, возможно, смотреть, пойму, через что я проходил. У меня сейчас такое же состояние, как я был там 4 года назад, когда все-все потерял. Ладно, когда ты там теряешь тысячу долларов, которые там, ну, по сути, 1000 долларов, это не так много, но когда ты теряешь, вот как сейчас у меня горит, ну, вы понимаете, это целая квартира. В некоторых э, вообще там областях за эти деньги можно купить даже несколько квартир. Почему я сейчас не закрываю эту сделку? Я не знаю. Я, наверное, полностью драк. Вы даже можете мне это писать в комментариях. Мне все равно. Негатив я все равно буду блочить, как бы вы этого не хотели. Я понимаю, некоторые сейчас вот повылазят со своих пещер, начнут там что-то строчить, вот такое злостное. Но эти люди только и ждут таких моментов. Я не жду от вас даже поддержки, это моя личная ошибка. Будет ли тут плюс, навряд ли, будет ли тут минус, хз, сейчас 50 на 50, повезет, не повезет, я не знаю. Я эту сделку буду вам освещать каждый день, буду показывать. Сразу могу сказать то, что все мои сделки открыто публикуются в телеграм-канале. Конечно, я не знаю, есть ли смысл это все показывать, но тут можете зайти посмотреть, как я публиковал эту сделку, как я показываю свой убыток, и тут пару моих таких мыслей на скорую руку, сейчас у меня, да, убыток минус 13 тысяч, это не демо-счет, я могу несколько раз вам обновить, вы поймете, что это полная задница, я эти деньги несколько лет накапливал, реально думал, возьму себе квартиру, я думал, с девушкой куда-то, может, съездим попутешествовать, хотел родителям купить тоже билеты на море, а сейчас такая ситуация... Тут мало того, что выпал, ты так психологически, да, а тут еще и такая вот тема происходит. Это все выглядит грустно, это все выглядит прям очень грустно, я бы хотел сейчас выразиться матами, но казалось бы, типа 40 тысяч, это не так много даже, да. Но для меня, этого человека, который там не делал каких-то платных э, обучений, откуда я эти деньги возьму? У меня вот только были там YouTube доход, ну сейчас YouTube тоже убрали, да, э, с трейдинга там полторы-две тысячи долларов получалось, ну а что я сейчас все взял и спустил, и казалось бы, вроде уже долгое время как бы все вроде получалось, а когда ты начинаешь вон сильно в себя верить, и вот что происходит. Давайте я вам расскажу немного по ситуации. Заходил я, как вы помните, тут в шорт я вам рассказал, да, вот в этой вот ситуации. Заходил я в шорт. Потом у меня понятно были деньги, я вот здесь вот усреднился. И средняя моя цена была вот, нет, не в этом, чуть-чуть ниже, вот здесь вот была моя средняя цена. И тут цена очень долго так запильно ходила, я уже думал, было тут выйти, тут выйти, но, блин, вы понимаете, там, ну, чуть-чуть не давало, да, я сижу целый день весь такой на панике, ничего не получается, я думаю, ну, ладно, раз уж не дает, думаю, тут еще тройная вершина, я думаю, ну, по-любому сейчас должен быть разворот, вот первая вершина, вот вторая, вот третья, да, это такой хороший сигнал на шорт, да. Я уже думал, все будет окей. Но тут цена отскакивает, подходит опять к этому уровню. Я думаю, ну раз уже подходит, вероятнее всего будет пробой. Думаю, да, я не верю в пробой, но во всяком случае, глядя на график, вот уровень. Мы к нему подходим уже очень много раз, вероятнее всего реально будет пробой. Захожу в пробой, ничего не получаю. В этом месте еще немного усредняюсь, добираюсь, ввожу деньги с других бирж. И на самом деле грустно, потому что сейчас ну у меня даже слов нет. Я полностью какую-то жесть натворил, ребята, и я не знаю, чем это все. Вероятнее всего, это закончится просто ликвидацией, и, и я не знаю, что дальше делать. У меня сейчас нет никакого ну, желания вообще канала вести или что. Вы это тоже должны понимать. Я сижу, блядь, жалуюсь, да, но а у меня есть сейчас другой выбор. Я бы не хотел жаловаться, хотел бы хотел показывать то результаты. Ну вот вам вся... Вся настоящая правда, которая в трейдинге даже спустя 6 лет, казалось бы, за 6 лет можно уже ну просто всему научиться, да? Как казалось нет. Как оказалось, к сожалению, нет. Все равно эти эмоции преобладают, все равно ты начинаешь делать ерунду, все равно ты пытаешься там что-то натворить, короче. Короче, глядя на мою сделку, вы должны понимать, что тут можно спустить пару квартир, несколько домов, Грустно от этого, конечно, всего. Я уже сегодня и так не знаю, как я целый день сегодня проходил. Блин, и вчера весь такой вот был, знаете, тоже паника какая-то, непонятки. Короче, вот, ребята, пока такая вот тема. Буду держать эту сделку. Буду вам показывать, что по этой сделке. Ну, пока все хреново. Пока все хреново. Такая вот у нас сделочка. Может, будет отскок. Может, его не будет. Непонятно. Вообще непонятно. Глядя, допустим, на дневной график, я вот такой тоже, знаете, открыл трейдинг э, View. Думаю, ну, по трейдинг View там по потенциалам. Сейчас я вам покажу, я тут даже эти чертил. Вот, смотрите, у нас был первый импульс, тут треугольник. Я отмерил вот этот вот самый потенциал. По факту тут потенциал реализован, да. Но потом у нас есть потенциал флага и вот тоже потенциал. Но по факту все пошло не так, как я хотел. Короче, хрен его знает, что будет. Я уже... Наверное, ко всему готов, но у меня нет никакого там желания что-то дальше вообще делать. Я слишком сильно обосрался, говоря. Всем, ребят, огромное спасибо за просмотр. Оставляйте лайки в комментариях. Точнее, лайки, комментарии оставляйте. Не надо мне писать поддержку, я этого не особо... Просто можете смайлик написать, проявить какую-то активность. А вот эти вот поддержка, да, там все получится. Не надо, не надо этого. Я знаю, что тут уже решит чисто удача, как оно будет, так оно и будет. Не надо также вот этого хейта, потому что когда хейтишь, ты только и притягиваешь негатив. Вот, ребята, пусть такая история остается на канале. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем мира и всем пока.